Добрый вечер, мои дорогие друзья, добрый вечер, мои однокашники, добрый вечер, мои учителя Игорь и Филипп. Сегодня я записываю это видео в рамках нашей программы, нашего вебинара. YouTube Мастер или Как добиться подписной базы тысячи человек и более и хочу поблагодарить за этот вебинар и Филиппа и тебя Игорь За то, что вы так к нам чутко относитесь, за ваш прекрасный вебинар, очень грамотный, очень сильный вебинар. Хочу сказать, что огромное спасибо за вашу программу, за вашу помощь за всему, что вы научили нас делать. Хочется вам показать, чему мы научились. Вот, пожалуйста, у каждого из нас, кто проходил вебинар, появился, наверное, свой канал. Вот такой вот. У каждого из нас появилась, наверное, страничка на Фейсбук. Вот, пожалуйста, это моя страничка на Фейсбук. Вот, но в предыдущем... А, да, еще хотел сказать, что вот э, программы одна из... Э, некоторых... Од, одна из э, сотни программ, которые нам дал Игорь и Филипп, э, то есть э, программы э, нам даны бесплатно, берите, пользуйтесь, пожалуйста, вот, и... Сделать, пытаются сделать из нас профи но тому, чему я еще не учился вы, Игорь Филипп, меня простите пожалуйста, я постараюсь догонять конечно же вот. и хотел бы всем рекомендовать этот вебинар, огромнейшее и огромнейшее спасибо и за то, что вы с нами еще не расстаетесь и будете после вебинара нас поддерживать и помогать нам всем. Еще раз спасибо, удачи, всем благ, в добрый час, с Богом!